Коллеги, мы продолжаем эфир ЦИСКО в рамках СОК-форума, и я хотел бы представить вновь Руслана Иванова, который продолжит рассказ про то, как ЦИСКО видит построение сока, и сейчас Руслан расскажет об одном из интересных вариантов тестирования различных гипотез с точки зрения применения технологии, за которые вам не надо платить деньги, но при этом вы можете посмотреть, как должен работать CM, как SAR работать, как э, с помощью технологии low-code либо no-code э, можно автоматизировать плейбуки и потом уже принимать решение оставаться либо на этом решении, либо переходить на какие-то другие э, open-source, либо коммерческие э, CM и SAR. Ы. Руслан, тебе слово. Коллеги, снова здравствуйте. Давайте продолжим. Поговорим сегодня... Ну, назовем это Сок Лайт. как проверить свои процессы и навыки в сокостроении, при этом желательно бесплатно, как мы любим. Вот. Какие альтернативы есть, рассказал, в принципе, Алексей в предыдущей части, что есть варианты своего «Сока», это дорого, но полный контроль. А «Сока» как сервис, закажите услугу, выберите вариант «Эконом», «Комфорт», «Комфорт плюс», «Бизнес» либо уль, «Ультима» или как там, Леш? «Ультима» включ, все включено, да, «ВИП». Ну или вариант, когда съем как платформа для сока военду или из облака, либо вариант, про который я сейчас расскажу, к дел... которому мы шли достаточно много лет и делали достаточно долго, потому что это занимает и время, и требует талантов инженеров, и требует достаточно приличного количества ресурсов, да и не было понятно, взлетит ли вообще такая модель. Представляю вашему вниманию... Проект, который называется у нас SecureX. По сути, это облачная платформа, которая вам позволяет очень быстро подключить свои сервисы безопасности и проверить какие-то гипотезы, которые вы бы хотели попробовать в своем соке. Или, если вы не очень крупная компания, используйте это как основное решение для построения вашего центра мониторинга. И, не зря на то, что он облачный, он, тем не менее, показывает достаточно неплохие результаты. Лицензия на него включена в любые продукты Cisco, которые вы покупаете ну, по безопасности. Сам по себе SecureX бесплатен, его можно попробовать, в том числе, абсолютно бесплатно, не покупая никакие, собственно, продукты Cisco. Он при этом полнофункционален, поэтому он идеально подходит вот ровно для того, о чем Алексей говорил, то есть проведение каких-то гипотез, ну и может быть даже каких-то таких вот пилотных внедрений, а может быть, и если у вас э, вы толерантны к облачным решениям, может быть, и как рабочее решение, почему нет. Как выглядит CQX? Это дешборд, говорю сразу: темная тема есть, предвосхищая вопросы: есть и светлые и темная темы для тех, кто любит. Он разбит на несколько частей. Мы сейчас поговорим наш экран более подробно. А, самое важное, о чем я хочу напомнить, что это полностью облачная платформа, основывается на облаке Amazon. А, из этого есть свои плюсы и минусы. Да, там, соответственно, если облачная платформа вам не подходит, ну, к сожалению, ничего сделать с этим нельзя. Если вы нормально относитесь к облакам, у вас нет никакой идеосинкразии к ним, пожалуйста, вы можете использовать. А, что нам дает SecureX? SecureX нам дает возможности по интеграции, функциям интеграции. То есть он является, по сути, полновесным SUAR, Решение. Есть компонент, который называется лента, по-английски ribbon, который сквозной через весь продукт и который позволяет отслеживать, что вы делаете, вести как бы, кейс расследования, отправлять в него какие-то артефакты, писать заметки и так далее, что очень удобно, если вы перемещаетесь по разным, по разным частям. Это набор настраиваемых дешбордов которые вы можете настроить как хотите, разместить их как хотите, сгруппировать. Каждый аналитик их может настроить по-своему, вывести их на те самые плазмы за миллион долларов, про которые Леша говорил. Вот. Вы можете сделать автоматизированную реакцию на угрозы. То есть есть оркестрация, которая использует принципы low-code, no-code. Когда вы в графическом, визуальном режиме, используя либо предопределенные блоки, либо созданные вами, вы собираете из кубиков workflow вашего реагирования, и на выходе получаете э, тот или иной эффект, которого вы хотели добиться, что позволяет нам довольно эффективно решать наши задачи, стоящие перед нами. С точки зрения архитектуры, э, компонент состоит из двух частей. Это часть, которую условно можно назвать фрет-респонс э, и оркестрации две части, которые имеют бэкенд, в котором, собственно, у нас есть информация, и фронт end в котором мы грузим, с вами информацию из наших подсистем. Это могут быть не только решения Cisco, это могут быть решения в том числе этих компаний, которые поддерживают, и список их огромен. В настоящий момент их уже, по по две сотни, да, лишь Даже больше, по-моему, чем две сотни. И решение Cisco уже меньше, чем решение конкурентов, конечно, или партнеров наших. И продукт, на самом деле, сделан очень грамотно. Немного деталей. Что из себя представляет решение SecureX? Используется принцип унифицированной видимости, то есть используется сквозной одинаковый user experience с точки зрения того, как сделан продукт по всей платформе. Есть настраиваемые дэшборды, как я уже сказал. И важный момент, что у вас нет большого количества консолей, как это бывает с разрозненными продуктами безопасности. Это именно одна консоль, в которую вы можете собрать только интересующую вас информацию. Сделать это корректным образом, для того, чтобы не утонуть в потоке каких-то лишних сообщений, сфокусировать внимание аналитиков на важном. Опять-таки, инструмент лента, ну, Ribbon, позволяет вам собирать все нужные вещи в каждом конкретном дэшборде, там, если вам что-то понадобилось, перетащить это в раздел, связанный с расследованиями, либо там еще как-то, плюс возможности по оркестрации, про которой я уже упоминал. Если мы посмотрим, у нас окно делится на три части. Слева у нас приложение, которое мы можем использовать или которое мы уже используем. И мы можем перейти, например, в настройки, если нам необходимо что-то добавить. Посередине у нас наши дэшборды, виджеты. Плитки, ну, кто как любит их называть, которые представляют из себя какие-то метрики операционные, показатели наши. И справа новостная лента, которая может быть настроена как вам угодно. То есть это могут быть, например, набор тикетов из вашей тикет-системы, это может быть RSS фиды какие-то, это может быть просто информация от каких-то новостных сайтов, на которые вы подписаны, да, там, которые вы хотите, чтобы аналитик видел и так далее. Что еще? Мы можем делать оркестрацию. То есть мы повторяющиеся задачи, которые раньше исполнялись с человеком, используя решение low код low код то есть графическую, визуальную среду программирования, используя диаграммы workflow, мы комбинируем наши задания с разными инструментами, которые у нас подключены, говорим, что делать, ставим обработчики событий, и потом можем использовать, собственно, полученный workflow, в нашей работе. Более того, один workflow может использовать другой workflow, то есть мы можем делать как бы вложение этих workflow, которые будут использовать результат работы других наших компонентов. Что нам это дает? Ну, это нам дает в первую очередь помощь в расследованиях, это дает нам функции автоматизации и интеграции, но и, конечно, позволяет нам лучше масштабироваться. Если посмотреть с точки зрения кейсов, ну, например, давайте разберем кейс реагирования на фишинг фишинговую атаку, получаем ретроспективное уведомление по почте, что наша система RANPORT, бывший RANPORT теперь это email security appliance, увидела ретроспективное событие, связанное вот с таким файлом HTML, его хэш вот такой, да, то есть что бы делал у нас аналитик? Он бы взял этот хэш, пошел бы в систему управления электронной почтой, в данном случае security, mail analytics, систему централизованного управления, забил бы этот хэш, стал бы его искать, Нашел бы, что это письмо, было, это письмо с этим файлом было доставлено пяти получателям, потом, соответственно, так как он не знает, что это за файл, он его загружает в песочницу, анализирует, где-то там через 12 минут получает вердикт, подтверждая, что файл у нас вредоносный, и после этого только что-то начинает делать. Да? Там, например, идет в систему EDR, смотрит, открывал ли кто-нибудь файл, если открывал, опять-таки уже должен предпринять какие-то шаги. Что мы делаем, если мы хотим это автоматизировать? Мы делаем плейбук, который у нас включает шесть наших продуктов. Это malware-аналитика, то есть наша песочница. Это EDR-система наша, это система ticketing, сервис нас, в нашем случае. Система безопасности e-mail, облачной безопасности. И пишем наш workflow, плейбук, да, по сути. Ну, в данном случае встроенный плейбук. Мы берем наши почтовые сообщения из ящика для расследований. Спасибо пользователю за сообщение. Да, там делаем предпроцессинг, то есть захватываем артефакты из e-mail, которые нас могут интересовать, делаем обогащение, если необходимо. Мы смотрим вердикты для наших артефактов. На основании этих вердиктов либо блокируем, например, известный malicious домен, если это, например, обращение к попыткам CNC, либо еще чего-то. Добавляем хэши, связанные с этими доменами в наш черный список. Ну и продолжаем наше расследование, идентификацию, митигацию, создаем IT-тикет в итоге, да, там, ну и обновляем правила для работы со спамом в других системах, с другими системами e-mail, если необходимо, как это выглядит с точки зрения автоматизированного workflow? Мы создали наш Phishing Investigation Workflow, в котором указываем тот самый наше действие, которое мы хотим предпринять что мы делаем, с какими артефактами мы имеем дело. При этом все предопределенные переменные уже у нас есть, просто мы их в обработчике просто пишем практически без какого-либо программирования. У нас есть предопределенные кубики, из которых мы это строим, как из детского конструктора Lego. Для тех, кто любит поиграться в Lego Technics, это вот просто замечательный продукт, такой Lego Technics для сок-аналитиков. Вот. Ну, и если посмотреть, как IT operations или security operations боются с фишингом, и а где мы можем выиграть время, где это может быть полезно, такая автоматизация позволяет нам ну, получить реальную экономию времени и ресурсов наших аналитиков. Ну, в данном примере до 10 часов, ну, на 10 часов быстрее получается, чем если бы мы это делали традиционными методами, с кучей системы и прочее. А с какими решениями работает Cisco Securex? Cisco SecureX работает, как я уже говорил, с решениями Cisco, практически всей линейкой решений по информационной безопасности, а также с решениями других компаний. Причем это, это значимая интеграция, это не просто получение разбора Cisco это именно возможность и использования в оркестраторе, и использования в наших плитках, то есть создания дэшбордов и так далее. То есть это именно полноценная интеграция. Но… Например, да, там мы можем SecureX также бесшумно интегрировать наш сок как некий такой фронт end или, не знаю, как игровая площадка для аналитиков, для отработки каких-то идей, проверки каких-то гипотез, плейбуков и так далее. Если мы не хотим тяжеловесные наши процессы в нашем соке менять, мы можем использовать SecureX как такую вот игровую площадку, где быстро что-то можно проверить. Ну и можем использовать его в том числе как некий такой обогатитель для нашего сока. Почему бы и нет, тем более, что бесплатно. Давайте рассмотрим второй кейс, в котором у нас участвуют не только продукты CISCO, а решения в том числе других компаний. Давайте автоматизируем интроспективный анализ. Получаем ретроспективное сообщение из Firepower, либо системы управления нашей почтой сама. Дальше мы смотрим, получаем список пользователей, которые загрузили файл собственно, в, по интроспективе нашей, например, из логов ForcePoint. А. Получаем список э, э, файлов. Дальше что мы делаем? Уведомляем начальника пользователя, если пользователь э, у нас что-то с этим файлом сделал. Уведомляем пользователя, если письмо не открыто, удаляем это письмо. Уведомление в сок. Э, делаем блок-лист, э, соответствующий URL на другую подсистему, которая у нас фильтрует возможный, URL, которую использовали злоумышленники и так далее. То есть мы описываем все те шаги, которые раньше мы делали бы вручную, во множестве подсистем, сходили бы в кучу мест, в Курадар, Форс Пойнт, Firepower, СМА, в ServiceNow тот же, чтобы тикеты открыть, закрыть, что-то там в Вики поправить там и прочее. То есть мы можем это достаточно быстро автоматизировать и получить результат. Ну, например, в Курадаре, в том же, мы можем очень быстро поискать в SecureX все, что касается конкретных сработок. Да, там, в том же Microsoft Defender мы опять-таки можем использовать информацию из Microsoft Defender непосредственно в нашем расследовании. Мы можем, например, автоматизировать обогащение, да, вот эти кейсы. То есть мы э, хотим автоматизировать обогащение наших алертов. Получили множество событий deny через отмечательных экранов в нашем арк-сайте. Да, дальше мы собираем всю необходимую информацию в платформах Fred Intel, которые мы используем, ну и во внешних. Причем это делает не арк-сайт, это делает именно SecureX за вас. Дальше создаем тикет, э, соотносим пользователя с IP-источника, например, берем это из Identity Service Engine, несли, идем на Workstation портал, смотрим, что это за пользователь, какой у нас дальнейший workflow по обработке, если необходимо там по разным категориям пользователей его дифференцировать. Собираем необходимые дополнительные данные, отправляем логи аудита обратно в наш ArcSite. Ну и при необходимости что-то делаем в системе тикетинга, если там необходимо открыть-закрыть тикет. Система, безусловно, полезная. Как мы видим, интеграции мы можем сделать достаточно много. Все они делаются не только со стороны SecureX, но и с обратной стороны, со стороны платформ, которые умеют с ним интегрироваться. Ну и нужно помнить, что, конечно же, не бывает универсального решения подхода, но в ситуации, когда мы хотим мониторить, но не хотим тратить много денег, или у нас их сейчас нет, но мы хотим проверить какие-то гипотезы или доказать их, показать нашему бизнесу, что мы могли бы это сделать, если бы у нас были какие-то ресурсы и так далее, то есть показать возможности, мы можем использовать QRX как такое решение SockLite, почему бы и нет. Как я уже и Алексей говорили, задавайте вопросы, у нас есть опыт решения, вы получите замечательные книжки. Если вы следите за нашим э, трансляцией, и не только их, если задаете интересные вопросы, опять-таки, вот Алексей, я смотрю, улыбается, видимо, читает вопросы в чатике, у вас есть шанс выиграть достаточно интересные призы. И у меня на этом все. Я готов передать слово опять Алексею после небольшой технической паузы. Подожди, Руслан, у нас есть вопросы. Давайте. Соответственно, вопрос, насколько безопасен сам SecureX, так как это облако, присутствует дополнительный риск внедрения Злоумышленников в систему. Всегда такое риск есть по использованию облачных средств. Соответственно, если ваша модель угроз не включает использование облачных решений, вы, соответственно, его не используете. Если включает, есть определенный набор мер, которые мы используем. В частности, это использование МФА для входа в систему. Это достаточно жесткие правила по интеграции подсистем, самим облаком, что отдается в подсистему, что не отдается. Это определенная политика того, как обрабатывается информация и какая информация отдается в облако. Более того, вы сами настраиваете, что именно вы отдаете в облако. По сути, вы в облако отдаете только часть информации, вы не отдаете там все журналы. Вы отдаете, по сути, только э, какую-то выжимку, ну, по, су по сути, то, для из чего вы можете сделать дэшборд и так далее. Если ваша политика безопасности подразумевает и приватности подразумевает, что вы можете это сделать, вы можете это использовать. Ну, и требования регуляторов. Соответственно, если нет, ну, к сожалению, нет.